Кто такой Павел Николаевич Грудинин? Вы знаете? Президент, что ли? А, это который построил школу и наш сад. Это начальник совхоза. Начальник совхоза. Это, наверное, президент. И еще он построил замок на наш замок. А, это этот директор нашего совхода. Помню, вот он, он нам показывал он ночью Хаяса в полночь, У кафе ягодка была мусорка. И она горела. Реально, да, внутри. Видимо, выдкать была какая-то. А там рядом еще две мужчины стоили, с ней очень близко, и они тоже сожглись. Ну, у них кто? Я не знаю, кто это, но мама у меня очень разговорчивая. Может, и знает, кто это. Это Островсад. Дилетерна... Совхоза. по президент. Я -то... тоже знаю президент. А, я про ли... мне. Это президент такой. Пикер. Это, это... директор совхоза. Так же. Может, а в прошлый да? раз отвечал, что это Путин. Какой дед. Ну то я думаю, что это тот, кто построил совхоз. О, это заместитель совхоза. Это сам директор совхоза имени Ленина. Да. Это Путин. Я тоже так думал. Это типа Путин. Павел Николаевич Крудинин – это человек. Это человек, который правит нашим совхозом. Это президент. Нет, президент у нас Владимир Павлович Путин. Ага. Дети – это продолжение родителей. Поэтому главная задача, чтобы дети были счастливы. И нам это удается.